Включил. Да. На 21 день у нас появились зубки. Клыки уже выросли. И вот еще, да? И внизу чуть-чуть. И внизу чуть-чуть. Начали уже резаться зубки. Клыки вырезались полностью. Ай. Это у нашей первой девочки Габби Габриэллы. А ну еще раз покажи зубки. Подержи ее. Давай, зубки. Держи ее, открывай. Нет, О. Ну, открой хорошо двумя руками. Вот так вот. Габи, а ну, укуси маму. Лянь, Габи, лянь. Вот какой клык уже. Вот какой клык у нас уже есть. Сегодня купили корм. Грандорф, бельгийский. От трех недель щенков можно начинать кормить, в мешке 12 килограмм. Сегодня пробный ужин будет у наших щенков. Мы взяли по три гранулы, вот, сейчас размачиваем вот, и будем пытаться кормить наших деток. Так, второе зернышко. Она берет Вот, уже сама берет. Молодец. Вот так вот, первое кормление, все. Значит, хороший корм. Давай, мама, третье зернышко. Давай, давай. Габи, Габи, третье. Давай. давай, третье зернышко. Первый раз пока ой, дадим ой, по три зернышка каждое кормление. Потом к маме. Посмотрим вот на реакцию. Кусали. Кусает палец, Да палец облизывают. Значит, хороший корм. Видишь? <смех> Щенки не отказываются. Все. Нам, нам недаром его порекомендовали. Сказали, что это самый лучший корм, который начинается от трех недель кормления щенков. Повтор Предлагали второй корм. ГО называется, да? ГО. Вот. Но там он идет и от трех недель, и для щенков, и для взрослых. Все полностью в комплексе. Разделения для щенков нет, а здесь есть.